вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это новый октябрьский мужчина и как будут развиваться ваши отношения. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в коммент. в описании под видео, я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, будем рассматривать и будем дарить мужчин на наших великолепных раскладах. Будем раздаривать, а вы берите а, пока, пока, пока, пока, как горячие пирожки разбираете, поэтому разбирайте все свои позиции. Хотите две выбирайте. а, а вдруг, прикинь, два, два выбрала и два мужика встретила, а вдруг... 3. Ну как как угодно, но октябрьские мужчины, будем смотреть, что вы его как бы уже точно встретите и точно как будут развиваться отношения. Но встретить его не встретит, это, конечно, в первую очередь от людей зависит. Но этот вопрос мы сегодня не рассматриваем, там, при каких апсайтах встретить, что надо сделать. Мы это не рассматриваем просто новых мужчин и как будут развиваться отношения. Конечно же, начало. Поэтому я надеюсь, вы выбрали, вы остановились на каком-то из ä, выборов а, новый мужчина а, не для да у нас не для мужчин сегодня а вот чисто для женщин ну, вас больше смотрят чем мужчин давайте взглянем в правде в глаза вот поэтому ладно запомним еще скажем что ä, спонсоры так как на стриме у нас записываются все практические расклады, спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу. Помним? Верим, ждем, да. Какая тема? Новый октябрьский мужчина. Как будут развиваться отношения? Типа вы уже точно его встретите и тому подобное. Давайте. Новый октябрьский мужчина. Кто он? Кто он? Кто он? Кто он? Кто он? Император. Копать-перекопать с такими картами? С такими картами о Давайте после смерти еще что-нибудь что доложим. Солнце. Человек особо непростой. Возможно, при власти, дорогие мои. Ну, властью, властью, ответственностью. Даже если это великолепный дворник. То есть здесь присутствует. То есть смотрите, человек ответственно ко всему относится, даже если он дворник, он э, какой-то некий глава, все равно он э, не то, что считает себя важным. Здесь я бы сказала, может многое на себя брать и чувствует ответственность за свою жизнь и сам. Может из себя важного строить, но я здесь больше скажу, он является важным, возможно, для сообщества вокруг себя, какое-никакое, либо как вот важное звено именно в жизни. Его заменить, я бы сказала, не то, что нельзя, но немножечко особо невозможно. Таких людей они очень сильно, если они работают на своем месте, они очень ответственны и очень... Почему нет про, про работу? Потому что здесь такие холодоватые вещи, которые про работу очень сильно могут говорить и про реализацию человека. А, соответственно, от реализации будем скакать дальше. Соответственно... Здесь либо начальник, либо подчиненный, но при этом незаменимый. Возможно, какая-то глава какой-то компании, либо какой-то, не знаю, авторитетный человек на своем месте. Вот, вот одной фразы я бы могла бы сказать. Давайте так. В принципе, ваш авторитетный человек достаточно улыбчивый, достаточно трезво думающий, при этом может абстрагироваться от какой-либо деятельности информации и как-то вот смотреть немножечко на это все свысока. Очень доброжелательный, и знает, как подобрать некоторые слова. Я не вижу аккомпанийского ничего особо. Ну, договор. Люди, которые умеют балаболить языком, здесь такого нету. Человек может преподносить подарки, кстати. Если ты с ним работаешь, то шоколадку обязательно должна от него получить, дорогие мои. Ну потому что он знает цену всему. Вот, он не преклонен, кстати, вот что я бы, я бы сказала, он не преклонен, очень сильно большое раздутое эго, я прям сразу говорю, вот, но при этом есть резвый взгляд на жизнь, целеустремленный и живой сам по себе человек, есть такое немножечко радушие и детство в попе еще не отыграло, поэтому, дорогие мои, вот, короче, у вас такой мужчина. Давайте дальше, как будут развиваться... Отношения. Как будут развиваться ваши отношения с этим молодым человеком в октябре? Как будет развиваться троечка чаш, четверочка, четверочка мечей? Здесь могут быть, кстати, очень сильные какие-то рабочие атмосферы, но я бы не сказала, что большой какой-то прямо взрыв мозга и страсть. Нет, здесь скорее возможно начнется все с отмечалого, с какой-то бабской канала, с какой-то вечеринки, с какого-то приятного момента общения, возможно, некоторые свидания, свидания но не обещающие и не а, впоследствии за собой, как же сказать-то, не будет никакого особо развития, то есть э, свидание как свидание, но развитие их не особо будет вам видно то есть вы просто возможно будете с ним видеться, возможно вы просто будете с ним общаться какое-то время но здесь какое-то некое такое спокойное общение можно с ним все-таки иметь возможно даже если вы с ним менее некоторые здесь могут даже с ним и работать потому что рабочие какие-то либо учиться либо что-то постигать возможно есть возможно какая-то переаттестация тоже может кстати здесь идти а, возможно человек вам будет кстати помогать советами. Поэтому да, я да тяжело немножечко развить, то есть не будет какого-то пау здесь скорее как по дружбе, возможно какие-то сексуальные отношения, да, ну, возможно, но я вот их не особо гарантирую вам, дорогие мои, <laughs> не особо. Здесь не об этом, здесь об общении, здесь о том, что какая-то не торопясь, какая-то не спешка будет соответствовать вашим отношениям с ним, то есть медленно, потихонечку, полигонечку, по ступенечкам и не все сразу. Да, и этим немножечко того, что никто, возможно, никаких шагов не будет предпринимать, а каком на каком-то уровне должном останется, потому что, возможно, какие-то вещи между друг другом нужно выяснить, здесь люди не могут из-за этого идти дальше. Не особо и это может, могут создавать некоторые трудности То есть, возможно, вы даже с этим человеком Как-то либо этот человек, либо, либо, либо вы Что-то переосознаете, переоцените в жизни, кстати То есть, прям с уроком идет, Ну, я бы сказала, да Без старшего аркана не обошлось, поэтому я и говорю Какая-то переоценка ценностей может происходить у вас в жизни С этим молодым человеком Поэтому здесь не спешка вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал интересную зеленую свечку. Окей, выпало... Выпало на зеленой свечке. Отлично. Антигерой здесь может быть, и возможно, даже нового мужчину может и не быть. Давайте вот здесь мы посмотрим, что здесь. Вот здесь я задам вопрос: окей. Окей, возможно, кай... возможно если мужчина есть, то с антипатии начнется. Анти... Антигеройская такая, здесь, какафония но я не читаю, здесь карты перевернутые, вот, если кто-то что-то скажет, поэтому я прям сразу говорю: я не читаю: для меня хоть прямая, она прямая. Прямая перевернута, но все равно. Возможно, здесь и не будет мужчина, возможно, как-то будет. Возможно, дольше, возможно, не время. Вот эта позиция будет говорить о том, что не время, что это будет. Вот этот мужчина будет немножко позже, либо при каких-то странных обстоятельствах. Но я не исключаю, все равно попажу чаш этого молодого человека. Возможно, некоторое общение. Возможно, вы с человеком уже общаетесь, но особо на него не обращаете внимания, допустим. В принципе, тоже кстати, может проигрываться, что э, вы не подразумеваете, а человек уже есть в вашей жизни. Но почему бы, собственно, нет по такому зачитанию рыцаря, межимничеевых этих моментов. И Паш чаша в принципе, мор, могут об этом говорить, и прям сразу он вывалилась. То есть это тоже может об этом говорить. Короче, давайте, давайте посмотрим, что за мужчина. Что за мужчина, как будет развиваться, я думаю, это будет нам яснее. Что за мужчина? Очень странная позиция. Что звучено мутный? Мутный, Ну, Здесь есть романти романтическая, только жилка. Может быть, романтиком либо любит поэзию, либо любит этикеты. А, -а, а, да, у вас такой человек. Задумчивость, очень большая. Высокий коэффициент задумчивости в себя, для себя и тому подобное. Да, человек, кстати, вот это то же самое, что ищет какую-то ту саму. Но вот здесь, ну вот здесь, ну вот здесь, вот здесь. Это кому мужчине не нужна какая-то обычная. Тут необычная. Ему нужна либо своя свойская, либо из его фантазии, либо из его хотелок. То есть не каждый этому мужчине подойдет. Если обратить внимание, значит не просто так. А. -а, -а, -а. Здесь также человек, в принципе, у вас спокойный. Вот я прям сразу говорю, мутный, но спокойный, пипец, как в танке. Поэтому особо не шелохнется. Есть какая-то раздражительность, может присутствовать, почему бы, собственно, нет. От такого нервного напряжения может она идти. Но здесь больше человеку он успокаивается внутри себя, он говорит, что вот так оно и будет. Как оно будет, так оно будет. Ну, типа так, каких-то таких правил. Эм, никуда не особо не торопится. Особо не то, никуда не торопится. Обращает внимание и больше рассуждает, думает как-то про себя, ищет какие-то ответы постоянно. Возможно, не совладается особо со своими чертами характера и ощущениями, но здесь может такой момент, кстати, проигрываться. Он может быть холоден, я не исключаю, но, очень... но также может быть теплым и нежным молодым человеком. Обольстителем, но здесь это не, с, не цель обольщения, понимаете? Э -э здесь немного думает и немного воспринимает партнершку, партнершу немножечко иначе. Как целое для него. Ну вот какой-то такой у вас рассуждение интересный человек. То есть обычно не, не простой, не думаю, чтобы вы его понимали. Давайте так. Не думаю, что все его понимают, но, наверное, понимают только некоторые и не особо многие. Но всему свое время и тому подобное. Этот человек это, вот, это очень сильно усвоил в жизни. Это вот как некий такой как заповедь у него. Всему свое время, потехи час. Но таких вот спокойных на, на правил в жизни человек ничего особо не придерживается. Да, очень тихий и спокойный. Но есть какая-то мутка мутка И часто любит оставаться в себе. <свы> Либо оставлять все свои мысли и чувства при себе. А поэтому вот, короче, какой-то такой. Второй вариант сейчас. А, да. Давайте дальше. Как будут развиваться отношения. Как будут развиваться отношения с этим молодым человеком. Тут жезлов. Поздравляю! <смех> Десятка чаш Ока, король Пентаклей, Ока, двойка Пентаклей, двойка жезлов, королева жезлов. Наоборот, я сказала двойку, жезлов, и двойка. Ну а с ним могут быть хорошие отношения с этим молодым человеком, как ни странно. Mm -hmm. Да, если тут, конечно, треуголков всяких нету и кто-то там не в браке, либо в браке. Дорогие мои, смотрите, кто-то может просто в отношениях быть, кстати, здесь. Я не исключаю здесь треугольники, браки, предыдущих жен, мужей, с разных сторон, мам. Мамы Здесь могут быть мамы и тому подобное вот Но здесь могут В принципе развиться хорошие между вами Отношения, возможно чисто дружеские да Если в таком контексте Это возможно, то есть дружить будете Семьями Это возможно, не ко всем подходит Но в принципе Поэтому, дорогие мои, здесь можете компанийски иметь отношения, могут доходить до сексуальных, может доходить до какого-то жития, бытия вместе, может такое какое-то спонсорство идти. Но смотрите, чтобы где-то там других лишних людей не было, потому что они могут присутствовать в жизни вашей. Либо с вашей стороны, все-таки, либо с его. Здесь люди. Поэтому вы, вы, не одна у него будете, либо вы не один у нее будете. Кто здесь на кого смотрит. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Да, здесь, возможно, с некоторыми людьми, либо с ним будут какие-то траблы и какие-то сложности. Возможно, да, возможно, у, при человеке, при мужчине есть какие-то другие люди, которые будут ну, не то что против, а вот как-то немножко, немножко тяжеловато. Надо будет договариваться, надо как-то будет применять какие-то уловки в жизни, чтобы как-то что-то сделать с ними. Но при этом хороших отношений, вплоть до каких-то теплых и приятных жителей быть я вместе, я могу сказать, можете с этим человеком уметь. Можете также дружить семьями, если кто-то здесь замужем, почему бы, собственно, нет. Но сразу говорю, здесь могут проигрываться, что как две женщины, один мужчина, у этого мужчины есть. Да, либо вы, либо одна из женщин, которая очень сильно важна, тоже присутствует при нем. Какая важная и насколько это, я думаю, что больше решать вам здесь: от мамы его, от бабушек, тетушек, дедушек, до, до, до бывших жен, либо до э, женщин, которые очень сильно важны в его жизни, Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот, я прям сразу говорю, камень преткновения могут быть другие люди, а развиваться отношения могут идти хорошо. Да, дорогие мои, ну, у кого-то может, кстати, здесь какой-то идти выбор Возможно, кто-то будет здесь в выборе либо мужчина, либо сама женщина Я не исключаю, потому что двойка жезлов и двойка пентаклей у вас, причем при любом раскладе к нему и к женщине тут выпали прям сразу Поэтому, возможно, у кого-то помимо вас будет выбор, либо у вас помимо него будет выбор. Поэтому, возможно, с кем-то еще мутить мутки за мутки, но хороших отношений, вплоть до какого-то жития-бытия вместе, я не исключаю такой развития, вариант, вариант развития событий. Вот. Поэтому вот, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас светлую, интересную свечку. Она очень сильно интересна. Вам слушать внимательно. А, новый мужчина. Новый мужчина. Новый октябрьский мужчина. Как будет отношения? Новый мужчина. Король жезлов. Здесь упал у кого-то. Король жезлов. Пятерка мечей. Новый мужчина, кто он? Ну, кто же он? Кто же он? Ку, -ку, -ку, ку куда пошел, куда пошел? Что за пятерки? Но ну, здесь есть, проигрывается немножечко ленивость, немножечко на... На... нахально, нахальство есть, присутствует в человеке. Человек любит брать все немножечко нахрапом. Ему все должны. Кстати, да, что у нас здесь вот здесь? дорогие мои, смотрите, чтобы с деньгами как все было, с деньгами, с денежными ресурсами, с энергией жизни, с какими-то пристра, у могут быть пристрастия, человека могут быть пристрастия, но те, которые кушают его деньги, пристрастия не обязательно алкоголь, но не исключая, возможно, это женщины, которые кушают его деньги, возможно, это а... Кредиты, да, специальные на его хотелки, возможно, на какие-то вложения, возможно, возможно, игровые какие-то вложения, почему бы, собственно, и нет. Такое, в принципе, может проигрываться. Но иску... какой-то здесь вот такой интересный искусник, где там искушается, постоянно тратит на это деньги. Ну на что-то деньги тратит постоянно, на то, что он ну, хочет. И прям... Может, фетишист какой, может, коллекционер так же. Почему бы, собственно, и нет. У него есть хотел, у него есть желание, он вкладывает туда очень много денег. Поэтому вот, относится, кстати, к детям, к дому спокойно и рассудительно. Так, что ли? Нет. Каждому в своей жизни. Вот его какой-то некий такой мини-девиз. Здесь каждому свое. Я думаю, он где-то в чем-то был обделен. Ну, хоть убей. По такому сочетанию он может быть обделен в ласке, в заботе из детства, либо, в либо обделен кем-то. Возможно, кто-то из родителей не присутствовал в жизни нашего данного молодого человека. Поэтому вот здесь, вот как-то так. Немножко есть, происходит ленность, происходит все брание всего, еще раз говорю, нахрапов. Возможно, какие-то издевательства, да. Черный юмор человек не глушавится его использовать. Пользует, но и при этом может быть хладнокровным очень сильно к другим людям, потому что они того заслужили, либо что-то еще. То есть, возможно, какие-то детские обиды здесь тоже могут, кстати, присутствовать, в принципе. Почему бы и нет? <клёх> <клёх> вот. Ну, какой-то вот такой мужчина, черный юмор, либо какой-то такой момент у него присутствует. Ну, может, подписка какая-то на такую вещь. Э, дичь как бы свысока, чтобы разговаривать. Ну, как бы да. Происходит, кстати, какая-то. Да, может быть, от чего-то, кстати, человек ваш может страдать очень сильно, причем. Да. Человек ваш может очень сильно от чего-то страдать. Страдать от самого себя, вот я не исключаю, и страдать от того, что что-то в жизни не так тоже. Но я бы не сказала, что здесь какой-то некий страдалец, а вот здесь от чего-то страдать может. Ну, что-то в жизни не особо устраивает, что-то идет не так, что-то идет не по плану, что-то, возможно, какое-то жалу... жаловаться на жизнь этот человек может, кстати. Но я не думаю, что все здесь. Не думаю, что все. С таким сочетанием это такая немножечко редкость, что вот я вот скажу вот так. Поэтому давайте дальше. Э -э как будет развиваться отношения с этим молодым человеком? Умеренность, король мечей. Пятерка жезлов. Пятерка жезлов. Окей, И пустая карта. Значит, спокойно спокойно, умеренно, размеренно возможно вы будете с ним на каких-то финансах о рабочих моментах сталкиваться возможно он будет по работе вам, возможно из начальников кто-то плясать будет возможно также вы встретитесь именно из-за рабочих моментов и профессиональной деятельности возможно куда-то вы пойдете и вместе столкнетесь и здесь по пятерке жезлов возможно какие-то конфликтные ситуации возможно какое-то спорничество друг с другом Возможно, вы будете спорить вначале, то есть спокойно, а потом спор, разногласия на пустом месте, либо на ваших же личных взглядах по отношению ко всему миру. Поэтому вот здесь вот как-то спорный вопрос, как будут развиваться отношения, но на споре вы можете с ним как-то выехать куда-то не в непонятную пустую карту. Поэтому пустая карта не могу дальше знать. Видать, это какой-то, может быть, и переломный момент. Ну, возможно, вы будете просто с ним конфликтовать и немножечко на ножах. Не знаю, куда это выйдет, потому что пустая карта, я и поэтому и сказала, <laughs> что в вдал непонятная непонятное белую карту выйдет. Не могу знать, но на споре можете как-то остановиться. Возможно, вы будете, кто-то из вас письками будете, Вот как, как, как ни странно это зву не звучит. А, вот ты крутой и я круто, а ну это вот, все. Вот Это тоже, кстати, может такой момент, можете просто с ним поругаться. Причем именно как-то по побить палками друг друга ходить палками как на пятерке вот жезлов здесь и есть поэтому вот здесь короче вот такое развитие будет но куда это все приведет видите что пусто не могу знать. Не могу знать, значит, не предопределено. Значит, возможно, каждый с этого момента, именно пятерки жезлов, пойдет по своей какой-то некой тропе. Интрига. Интрига одним словом. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Новый октябрьский мужчина. Как будут развиваться отношения? Новый октябрьский мужчина вот красный. Красно-красненький. Новый октябрьский мужчина точно тройка чаш. Новый октябрьский мужчина. Ну давайте по тройке чаш. В принципе, веселые у нас люди. Возможно, вы любящие выпить, погулять и отдохнуть. Также человек более оптимистичен в своей жизни. Возможно, есть великолепные друзья, либо сожители, либо те люди, которые присутствуют рядом с человеком и на одной волне. Возможно, при вас возможно. Почему вы, собственно, нет в каком-то состоит в каком-то сообществе. Тайное сообщество. Да? А, тоже может быть. Достаточно веселый, нрав и какая-то некая беззаботность в этом человеке присутствует. Также человек компанейский. Я думаю, что может налаживать все-таки некие отношения и их развивать. А, эмоционален, приверженец неких эмоций, то есть не сухарь. А, поэтому вот, короче, как-то... Так, возможно, всякие местечки любит, то есть это вот это вот знаток знаток баров, знаток где можно отдохнуть и с кем можно повеселиться, возможно сам веселый человек и при этом э, возможно осведомленный о многих местах, где можно что-то сделать. То есть как похоже, возможно присутствует в нем нотка гида, поэтому дорогие дорогие мои сразу если что, а я знаю какое место сходить это, это он, значит это он, я знаю может значит какую-то кухню любишь японскую китайскую все дела поэтому вот смотрите если такие моменты это точно он возможно не знаю может Курит, что, может еще что-то. Ну, бывают же какие-то такие лобби кальянные. Может, такой, кстати, момент, почему бы, собственно, не присутствовать именно в нашей жизни, потому что очень много баров, э по крайней мере, вокруг меня открылись, которые предоставляют не только там дискач, не только выпивку, но именно как, покурить. Курить нельзя, курить вредно, и 18 плюс только. Поэтому, она все у меня вроде как девочки большие, поэтому, если ты девочка маленькая, не смей. Не смей, не здоровью и не вреди. Поэтому, вот, короче, как-то так. Может, даже и вот в таком плане, в принципе, приверженец именно отдыха такого плана. Почему? Собственно, и нет. Поэтому, короче, как-то умеет Развлекаться человек Некий такой гид Окей, давайте гид, давайте дальше можем. А знаешь, ну, какой-нибудь бородатый гид Подойдет кальянчик, всунет И все, и все, и все, и пойдет, пошло Как будет развиваться тогда ваши отношения? Как будут развиваться ваши отношения? Как будет развиваться? Рыцарь, я же сказала, рыцарь чаш Четверка пентаклей Семерка жезлов Ой, натянута тяжко, натянута тяжко, дорогие мои, дорогие мои. Кто-то здесь рожей не выйдет для кого-то, возможно, а возможно, кто-то без настроения будет. Как-то вот тяжело, немножко мрачненько, немножко, да, немножечко незаметно. Возможно, будет некая встреча, но она не особо приметится в ваших глазах. То есть тоже такой, как вариант быть... Да, возможно, просто кто-то здесь не особо обратит внимание. Сложно сказать, как будут развиваться отношения, возможно, вы просто встретитесь на этих лодках, посмотрите друг на друга, что вы немножечко там не подходите друг другу, либо то, что кто-то здесь кому-то не вышел, либо тут у кого-то денег нету, а она красотка, поэтому Дорогие э, девушки, здесь может немножечко мимо проплыть отношения, так приятненько мимо проплыть, потому что ну, вот не то, что я хотела, не то, что я искала. Вот, вот на вот октябрьский мужик вот вот отдыхает сегодня, поэтому как будет? Возможно немножечко бесперспективненько развиваться. Это тоже, кстати, может такое происходить. Но здесь как вот немножечко, возможно, как-то прислушайтесь, зациклитесь, но потом как-то Пойдете дальше, все равно что-то не так. А, возможно, сложно также, что бе без особых каких-то эмоциональных привязок, может, просто вы встретите какая-то встреча, и на этом все. Не могу сказать, возможно, это а, если в самом наилучшем случае как-то сложно сказать, что будут какое будет какое-то развитие. Ну, правда. Ну, вот даже если вы оптимистичном, что, что вот. Сложно сказать, что какое-то развитие будет. Да. То есть здесь, как вы увидите, все-таки с этим человеком пройдет, возможно, так вот мимо, либо вы мимо тоже можете пройти. Поэтому вот здесь, короче, как так. Поэтому сигнификатор тройки чаши ничего более, да. Она тоже может здесь, кстати, проигрываться. Поэтому... Поэтому как-то так, дорогие мои любимые э, девушки, вот э, сегодня посмотрели, будем каждый месяц раздаривать мужиков, а нам не жалко, нам со спонсорами не жалко, нам, нам бы в радость, что вам в радость, поэтому э, спасибо вам за то, что вы э, досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, ставьте уведомления насчет того, что вышло там новое видео, там в сообществе запись и тому подобное. Приходите на Бусти, я на Бусти, есть, я еще на Твиче скоро буду, поэтому все, давайте. Ожи ожидаю вас еще в спонсорстве, потому что спонсоры могут, кстати, дополнительно задавать какие-то вопросы по раскладу, поэтому желаю вам всего самого лучшего и пока-пока!